Основа физики абстракции, в прощении, рассмотрим невесомый стержень, на концах которого расположены две одинаковые массы. М1 равно М2. Как надо поставить эту нашу конструкцию на призму, чтобы она находилась в равновесии? Очевидно, что расстояние от грузов до призмы должно быть одинаковое. Если мы увеличим одну из масс в два раза, нам придется исправить положение. При этом расстояние до большей массы, D1, будет в два раза меньше, чем D2. Однородный толстый стержень. Центр масс находится посредине. Расстояние до концов стержня от центра масс одинаково. Рассмотрим конструкцию из двух жестко скрепленных стержень. В вертикальном центр масс находится посреди стержня. У горизонтального то же самое. Если мы соберем всю массу в точке, которые называются центрами массы, то мы можем легко определить центр масс всей конструкции. Он будет находиться посреди вот этого показанного отрезка. И теперь соорудим из нашей конструкции щетку, какой-то аналог. Равновесие она будет находиться, если мы подставим призму под центр масс. И вопрос простой. Надо ответить на такой вопрос. В каком из в зеленом или фиолетовом, находится Большая часть нашей конструкции. Если мы распилим в точке, соответствующей центру массы, нашу конструкцию на две части, какая из частей будет весить больше, левая или правая? Совершенно очевидно, что в правую у нас, кроме целого вертикального стержня, находится еще и кусочек горизонтального А в зеленый овал попало, попал даже не весь горизонтальный стержень.